Всем привет, с вами Тесрок, и сегодня у нас разбор аддона для модификации ДТАР Рерум. Данный аддон имеет свои плюсы, имеет свои минусы, и сейчас мы разберем, стоит ли играть в данный аддон для сталкера ДТАР или нет. Начнем сначала с плюсов данного аддона. Плюс это система переходов и система сама телепортации. Она заключается в том, что если ты побывал в каком-то месте, ну, значимом, например, на базе новичков или... На болотах на базе Чистого Неба. Там открывается место, в которое ты можешь в последующем телепортироваться, ну как бы перейти за какое-то внутриигровое время. Например, за 5 часов ты с Янова окажешься на болотах, а то и за 10. Вкратце, такая система очень удобная, потому что в обычном детали нам приходилось, чтобы выполнять задание, постоянно бегать от одного места до другого, и это было не особо весело. Плюс награды были не такими уж большими, если, конечно, не врубать какие-то да, дополнения на улучшенную награду. Но без этого было достаточно сложно бегать туда-сюда, особенно в начале игры. Это упрощает игровой процесс, но не насильно и стало только удобнее, наоборот, чем тяжелее играть в игру. это атмосфера особо не убавила. Удобно, стильно. Второй неплохой механикой является то, что когда ты убиваешь какого-либо противника и обыскиваешь его, то ты получаешь с него часть денег около 200-300, у долговцев может быть 1000, но ну максимум 1000-1500 ты можешь получить с одного противника, какого-то там ветерана. Это достаточно неплохо сделано и как бы... Альтернативный путь заработка, ты можешь играть за бандита и вправду просто охотиться на одиночек. Тем самым зарабатывать. Это неплохо, это уникально, это как бы тоже механика. Третьим главным плюсом является сам сюжет от Дона. Как я понимаю, там множество сюжетов разных, намешанных. Наверное, также некоторые взятые сталкеры аномалии, некоторые из некоторых дополнений. Не, я не упускаю того момента, что некоторые взятые.. И придуманные самим автором мода, это именно Эд-777 и Крамер. Ну это неплохо, интересно. Но перейдем к минусам, а потом к вердикту. Вторая проблема. Это, той, с этой проблемой я столкнулся лично. Проблема заключается в том, как я понял в общении с в форуме то что NPC, погибший или живой, растягивается на всю длину локации и заполняет полностью всю локацию. Тем самым игрок не может туда попасть. Если он пытается туда попасть, игра просто ничего не пишет, и она вылетает. Это действительно проблема. Я не могу просто играть в эту игру. Получается, все, для меня лаборатория X18 закрыта. И темная... Долина, в которой я качал репутацию, она тоже мне закрыта. Также иногда игра просто так вылетает. Без каких-либо объяснений, главное. Также удаляется почему-то, что с этим делать, не ясно. Вторая, или буквально третья со второй смешная проблема заключается в том, что... После того, как ты... Получил данный баг в связи с тем, что NPC разлинулся на всю локацию. Его непонятно, как решать. Что делать? Непонятно. Если у тебя там сохранение, как бы, ты ничего не можешь делать. Ты не можешь откатиться. Точнее, ты можешь откатиться. Я хотел откатиться, допустим, на какое-то время, где NPC не заполнил всю локацию. Все это решить, быстро пройти. Тивыксы 18. Но есть одна маленькая проблема. Сохранение было 3 часа геймбоя назад. Это ужасно. Просто ужасно. Так... Все портится, знаете. И желание тут отпадает. А сейчас переходим к вердикту. Как играть? Стоит ли играть вообще? Подождать? И что делать с багами? Можно их как-то предотвратить. Сейчас я постараюсь ответить на все эти вопросы. Начнем с первого. Стоит ли начать играть? Пока стоит воздержаться. Воздержаться ну месяц, думаю. Может, еще какое-то время. Вскоре выйдет официальное обновление Stalker of The Tire. Там могут пофиксить некоторые проблемы, находящиеся в самой игре. Это буквально через несколько недель обещают. Также, в связи с нов новым движком, новым обновлением игры, подкатят новое и дополнение Rerum. Тем самым, будет удобно, отлично. Думаю, надеюсь играть, они пофиксят все основные баги, потому что у них уже на странице, там где обсуждение проекта баги, другие системы, у них накопилось уже 105 страниц с сообщениями о разных багах и о разных проблемах. Там люди между собой договариваются, рассказывают, как, какие решать. Также глава администрации помогает им решать данные проблемы. И все это кооперируется, все это старается. Потихоньку улучшается, но фиксов уже давненько не было. Хотя я думаю, что это возможно, если там уже в сообщениях я видел некоторые проблемы, на решение которых у меня в игре данные не были, но они были у других игроков. Например, их вылетало с какими-то там кодами разнообразными особенности двух типов. Это было сложно. Люди приходили в группу, спрашивали, им отвечали. Некоторым помогали, некоторые благодарили за помощь. Также там некоторые спрашивали насчет сюжета. Им, кстати, практически что-то я не заметил, особенно что Кому-то ответили, обычно отвечаю, чтобы вы играли сами, но это в принципе неплохо, то что не будет спойлеров. Но я советовал бы подождать в этой играть в связи с тем, что багов все-таки много, их хватает, и из-за этого может испортиться игра. вот У меня, например, ударились сохранения почему-то, когда я пытался решить проблему с проникновением X18. Я не могу это никак решить, но решать это нужно. Я попытался, у меня все. Сохранение сольтерия. Начать новую игру, кстати, можно, а на другие локации, не со старых сохранений, не с тех, я загрузиться не могу, у меня моментально выкидывает игра. Это сложно, так что, на данный момент я бы сказал, что стоит подождать, ну не знаю, с месяц, поиграть в другие игры, посмотреть другие моды, заняться чем-нибудь другим, так сказать. И все-таки обождать этот момент, когда максимальное количество лагов недавно вышел. Все понятно, есть какие-то проблемы с этим всем. Но в принципе если подождать, я думаю, что в конце все выйдет достаточно хорошо, отлично. Будет гладенький сам ДТР, будет хорошим аддон. Все будет спокойно, будем следить за ситуацией, будет ли это так или нет. Узнаем. Ну а на этом по мнению все. Будем смотреть дальше за развитием проекта DTR ⁇ Мертвый воздух ⁇ Будем смотреть за продвижением проекта, точнее именно проекта для DTRR Room. Будем смотреть, может, выпустим видео о проблемах, как их решать. Новую что-нибудь новое придумаю, чтобы вам не было интересно и познавательно. Например, несколько распространенных, думаю, багов найдем. И будем их всячески решать. Также будем смотреть, что их вызывает, что их провоцирует. Будем узнавать. Может, в будущем сможем даже помогать новым игрокам в детали, в раруме. Посмотрим. Ну, и всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.